Ну а что, друзья, мы продолжаем двигаться по жаркому Египту, по Хургаде и у нас есть ветряные мельницы, а здесь еще один отель Гавайи. Идем прямо туда. Посмотрите, как прикольно сделала бунгало, да, со своим бассейном. И есть в этом что-то. Ну и, конечно, есть основной корпус. И рядом еще один отель. Чтобы вы не думали, это территория соседнего отеля, которой вы можете также пользоваться. Здесь просто такие домики, а здесь уже большая территория, ну конечно у нас основной корпус есть. Это наш пляж отеля Гавайи, в общем, похожий как там другие. Не знаю почему, но почему-то вот такая вот, как вы видите, каменистая история, но ну, дальше нормально, пост. все купаются, посыхают. Друзья, ну вот сейчас катаемся по новым отелям, это отель Гавайи, да, и я скажу здесь даже поинтереснее, потому что первая линия, зеленая территория, аквапарк и разные виды номеров, так что очень-очень даже хорошо.